Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Петр Ившин, и это вторая лекция из моего курса, посвященному по разным стилям музыки, аккомпанементу на ударных инструментах в разных жанрах. И сегодня эта лекция будет посвящена игре баллад медленных темпов и, в первую очередь, джазовых фактур. В этой лекции мы рассмотрим принцип игры джазовой баллады и также немножко коснемся эстетики джаз-вальса. И для баллады, для демонстрации баллады мы сейчас сыграем известный э, джазовый стандарт, который называется My One and Only Love. Ну и после этого я немножко расскажу о том принципе, о тех принципах, которыми я пользуюсь для игры э, этого стиля музыки. Что важно сказать по поводу игры джазовой баллады? Во-первых, как вы видите, я использую щетки, чаще всего традиционно используются щетки для игры джазовой баллады. И самый важный вопрос, который чаще всего встречается по этой теме, это связано с тем, где находится вот эта доля. То есть если темп очень медленный, мы понимаем, что в джазовых фактурах вторая и четвертая доли являются акцентированными, приоритетными. И важно понять, где находится вот вторая и четвертая доля в хай хете То есть... Каким образом мы э должны понять, в какое время ее играть? И у меня было раньше очень много проблем с, этих, с этим связанных, э потому что я не понимал, как считать эту музыку. Потом мне помог один мой коллега, объяснил, и когда я стал пользоваться этим принципом, у меня появилось понимание. Значит, здесь самое важное, это понимать, что если мы играем джазовую балладу, а джаз, это чаще всего 95% джазовой музыки, это триольная пульсация. Для того, чтобы играть в медленном темпе, нам обязательно нужно считать более мелкие длительности. И в данном случае я предлагаю считать секс экстоли, То есть это будет, получается, двойной темп относительно триолей. И если мы играем четверти вот таким образом, да, вот если они, вот у нас вот такой темп, то я считаю обычно э, таким образом. Так <текст> это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так это, так. То есть выходит, что если мы про себя считаем такое время, у нас, нам значительно проще уложить фразировку и сыграть какие-то приемы, фразы внутри этой пульсации, филы, которые тоже являются продолжением этих самых триолей, то есть они исходят из, как я уже сказал, триольной пульсации. Ну и тот прием, который я люблю часто использовать, я услышал его в старых записях одного из своих любимых барабанщиков, Фили Джо Джонса, он очень часто использовал, играя баллады, такую вещь, что он не играл хай-хетом, вот. и это создавало определенное пространство, очень интересное в музыке, то самое пространство, в которое создает больше воздуха, потому что хай-хет -хай – это определенная, определенный тембр, определенная краска, которая может быть иногда очень навязчивой. И что мне нравилось в игре Фили Джо в, в этих стилях, что он иногда просто не играл этот, этот хай-хет, и это добавляло просто больше воздуха общей фактуре. Ну, и как вы видели, окончание пьесы я решил сыграть литаровыми палочками, как бы раздуть э, тарелки. Это такой очень часто используемый прием, э, который просто добавляет немножко шарма э, в окончание этих, этих баллад. Ну и теперь мы сыграем, э, перейдем к джаз-вальсу, как я и говорил до этого. Вот мы сыграем джазовый стандарт Someday My Prince Will Come. И еще также скажу потом пару слов относительно игры э, джаз-вальса. такая вот демонстрация джазвальса, и я тоже скажу пару слов по поводу этого жанра. Здесь важно понимать, что если, например, ну, джаз-вальс, как вы понимаете, это три четверти. Вот. И первый вопрос, который возникает здесь, конечно, чаще всего, это то, куда играть хай хед в какую долю играть хай-хэт. Да. Вот. Ну и я хочу сказать, что здесь основная доля вторая. То есть хэт нужно мыслить всегда как, как бы от второй доли. То есть на, на вторую долю приходится постоянный акцент хай-хэтом. Но делать этого, конечно, постоянно совершенно не обязательно, потому что это просто не очень музыкально, если все время играть хэт на вторую долю. Да? Поэтому здесь можно использовать такие же приемы, как я говорил и про балладу. Что, то есть можно иногда не играть хэтом, иногда можно просто его пропускать или играть на какие-то другие доли, немного синкопировать. Вот. Ну и один из приемов, который часто используется в игре джаз который я очень люблю использовать, это в какой-то определенный момент внутри соло рояля переходить с щеток на палки. Да? При этом как бы, переход должен быть достаточно ярким. Вот. И также вот сейчас я после перехода на палок, когда мы вернулись на тему, я опять вернулся на щетки, если вы обратили внимание, я не сразу вернулся фактуру Джазвальса, а сначала сделал некоторую такую вот разрядку по тарелкам, то есть А1, то есть пер первую часть темы, я сыграл более разряженно для чего? Для того, чтобы то напряжение, которое было создано э внутри соло, э немного разрядить в первой части, и во второй части я уже как бы опять возвращаюсь к этому ритму, для того, чтобы завершить это произведение. Да? Соответственно, это такой один из приемов тоже, который часто может использоваться. Вообще в музыке, чем больше таких вот ситуаций в импровизационной, больше э, вот этих вот этих контрастов, когда возникает напряжение, а потом разрядка, напряжение, разрядка, тем лучше, тем музыкальнее, тем интереснее людям это слушать. Потому что когда все время происходит что-то одно и то же, это может надоесть, либо это должно быть на такой степени завораживающим зрелищем, как, например, Болеро Равелли, но это тоже специальное произведение. Да? Вот. Поэтому, скажем, вот так вот. Ну и, собственно говоря, вот все, что я хотел сказать по поводу этих фактур, по поводу джаз-вальса и по поводу баллады. Мы рассмотрели в этой лекции именно эти стили. И я вас благодарю за внимание, надеюсь, что моя лекция будет чем-то полезна для вас. И всего доброго вам. Спасибо.